Как я мог или могла в это поверить? Почему я не догадался раньше, что он или она мне врет? Как я мог на это повестись? Наверное, каждый из нас в тот или иной момент своей жизни задавал себе подобные вопросы. И действительно, почему иногда мы верим людям, которые, как оказалось впоследствии, были совсем этого недостойны? Неужели мы такие доверчивые? и не способны раскусить обман на ранних этапах. Зависит ли это напрямую от развитости нашего мышления? Сегодня мы рассмотрим основные причины, почему же на самом деле мы верим лжецам. Первая причина заключается в том, что зачастую мы опираемся на общественные стереотипы, которыми нас наградило современное общество. Например, вы, наверное, слышали железный стереотип о том, что зачастую те, кто вам врет, никогда не будут смотреть вам в глаза. Довольно распространенная байка. На самом деле все обстоит с точностью, да наоборот. Лжец обязательно будет стараться поддерживать с вами зрительный контакт для того, чтобы выглядеть более убедительным и вызвать у вас доверие. Еще один стереотип связан с нервозным поведением. То есть, попросту говоря, когда человек нервно теребит руки, топчется на месте и так далее. Но это вовсе не означает, что вам врут. На самом деле, причин для такого поведения у человека может быть предостаточно. Например, он куда-то опаздывает, но ему очень неловко прерывать собеседника. Также исследования экспертов-психологов показали, что у каждого человека существует собственный механизм доверия, который запрограммирован по умолчанию. Этот механизм может зависеть от многих факторов, например, таких как семья, воспитание, собственное окружение и так далее. То есть мы сами подсознательно создаем себе стереотипы тех людей, которым можно доверять несмотря ни на что, даже если ложь очевидна. Еще одна причина, по которой мы иногда слепо доверяем тем или иным людям, это их внешне порядочный и честный вид. У каждого человека в течение жизни формируется собственный невербальный стиль общения, вследствие чего может быть так, что некоторые визуально выглядят более правдивыми, чем есть на самом деле. Это даже имеет название – смещения. Другими словами, те, кто более эмоционально выразительны, двигаются и говорят плавно, выглядят куда честнее на фоне тех, кто более замкнут на вид и неоднозначно говорит. Но все же основная причина, по которой мы все же доверяем лжецам, это их превосходство над основной массой людей и профессионализм. Даже не пытайтесь играть с ними в их колоду. Если ложь заранее продумана и отрепетирована, то вам будет довольно сложно ее распознать. Тем более, что тот, кто вас обманывает, может заранее продумать все ответы. Некоторые могут врать не краснее. Эта поговорка как никогда кстати подходит к таким людям. Мы можем определить ложь только в случае, если заранее подготовимся к этому. Но на самом деле определить ложь не так-то просто. И тут вашей вины нет, ведь то, что вы искренне доверились человеку, а он попросту этим воспользовался, говорит лишь о его низких моральных принципах, а не о вашем легкомыслии. Человек не обязан каждую минуту строить из себя агента ФБР под прикрытием и искать подвох во всем и каждом.